И, друзья и зрители этого канала Сегодня я покажу как сделать, э, так скажем, модного сейчас персонажа в Понитауне. Так, ну вот, в принципе, эта игра. Если у вас такая и вам нужно, и вы не можете подобрать скин, то вы нашли правильное видео. Начинаем. Так, вот такой персонаж у нас должен получиться в. В конце видео, да. А, если у вас уже есть какие-то персонажи, да, а, можно просто нажать на вот эту вот стрелочку, да. Вот. А, и потом на такую вот кнопочку. Получается, вы сделали третьего персонажа вашего. Обязательно нужно написать ему имя, либо он не сохранится. Ну, давайте я пока напишу имя. Так, вот, все. А, вот. Так, берем его, да, значит, так, все. Смотрите, начинаем. А, так, вот это вот включаем. А, для начала, смотрите, выбираем цвет кожи. Цвет кожи должен быть черный. А его противоположность должна быть белая. Вот, вот, примерно как-то так. Ну, это, опять же, обводка, если вам она не нужна, две кнопки, вот эти вот, можете не нажимать. Ну, вот, так, вот, отлично, так, ну, вот, в принципе, так. Теперь обычные ноги, да, и берем вот эти вот, которые с радужными штучками, их тут семь штук. Их мы разблокируем. Теперь начинаем с первой. Первую мы ставим красный, поскольку у нас должна быть радуга. И такой пастельный цвет, вот этот, вот, вот так. А белый не трогаем цвет, его так и оставляем. А дальше потом вот оранжевый, потом желтый, тоже это эти все цвета должны быть приглушены. Потом зеленый. Вот такой вот. Так, зеленый. Зеленый-зеленый. Зеленый-зеленый. Так. Ой. Вот, зеленый. Так. Отлично, хорошо. Теперь берем зеленый, голубой. Ой. Так зеленый. Нужно теперь брать голубой. Так. Вот так. Хоп. Голубой берем. Тоже пастельный. Голубой. Потом синий. Это все должны быть пастельные цвета. После синего мы берем фиолетовый. Получается раз. Два. Два. А. так, тут должен быть желтый, погодите. Вот, вот такая вот палитра цветов у нас должна получиться, и их всех ставим, ой, ой, то есть разблокируем. А если вам нужна только нижняя часть, тогда вот. Но если вы так случайно уже сделали, да, а тогда заново просто вот это все настраиваем, вот там, вот красный. Обязательно нижние цвета настраивайте. Это поскольку мы включили два режима, а вот эти вот обводки их нужно прорабатывать. То есть, да. Вот так. Давайте оранжевый. Я вот сейчас у вас на виду вот это вот все делаю. Вот оранжевый. Потом потемнее оранжевый обязательно надо. Ну или желтый тогда уж. Но лучше оранжевый потемнее просто. Вот. Ну, вот так. Вот такие вот. вот Ноги должны получиться. Сейчас я на главную. Вот. Вот такие ноги должны получиться. А, о, о, получается. Ну, давайте я об, не буду делать с обводкой. У меня будет полностью черный персонаж. Так. Сейчас мы сделаем вот Угу, так. Все, у меня полностью черный персонаж. А, моя радуга сохранилась. Теперь берем рог, там, ну, вот, все, рог поставили. А, крылья, обязательно, крылья какие? Крылья выбирайте, вот, мож, вот, выбирайте вторые. Получается, один цвет у вас остается голубой, а второй белый. Вот, нижний цвет, он белый, должен быть. Уши, ну, уши по желанию, но вообще, смотрите, берем вот такие вот, получается, ну, вот эти вот, которые рядом с голубыми, а их берем и нажимаем на... на нажимаем на третье ухо, последнее самое, разблокируем первый цвет, его ставим пастельно-красный. Второй цвет. Оранжевый. А потом третий желтый. И последний. Погодите. И О, последний у нас должен быть фиолетовый. Вот. вот так это должно Получиться Такие ушки у нас должны получиться Знак Рисуйте какой хотите Но вообще надо Смотрите какой я нарисую а, Для начала делаем вот так Нам нужна радуга да? а, Потом выбираем Оранжевый такой Тоже пастельненький а, Его тоже вот так вот В обводочку Желтенький, его можно уже не пастельный, зелененький, у него такой, такой вот цвету, цвет зеленый и голубенький. Отлично, а остальное пространство можно заполнять белым. Но я не хочу, я хочу оставить просто радугу. Ага, вот такие ноги у нас получились. Да, а, Получается, вот, вот так до, должен выглядеть наш персонаж. Дальше берем, нажимаем вторую кнопку и убираем волосы. То есть их вообще надо убрать. Они нам мешают. У нас должны остаться только уши на голове, да? Вот, все убрали. И если хотите, можете добавить косичку. Я не хочу... Ну, или хвостик там, да, это уже ваше дело. Ну, вот набираем третье тут у нас хвосты. Хвост нам нужен вот такой, самый последний. Смотрите, теперь мы берем третий, хво третий хвост, тут у нас 10 цветов. Разблокируем первый и начинаем постепенно выстраивать нашу радугу. Просто тут у нас будет немного побольше оттенков. Да? Вот. А, хоп. Так. Оп. Оп. Так. Ой, блин. Так. А, синий. Фиолетовый. А, так, синий, фиолетовый Розовый Розовый другой Вот этот Так Белый Вот такой хвост у нас получился Должен вот получиться а, Все То есть, да а Теперь нажимаем треть, четвертую да? а, Смотрите, мы должны Просто сделать вот так. Просто нажать то место, где мы без глаз. Ну, можно, конечно, еще сделать вот так, чтобы мы были с красными глазами. Но я хочу просто без глаз. Можно еще что-то выбрать тут, но у меня сейчас просто без глаз в данный момент. Выбираем четвертое, самое последнее. И вот тут пошло самое интересное. Смотрите, можно выбрать очки. А их потом перекрасить в фиолетовый, фиолетовые очки. Так, перекрашивайся. Так, в темный такой можно. Можно посветлее. Вот. В принципе, это так будет выглядеть, но я без них. Ну, или хотя лучше давайте их наденем. Тоже тогда пастельный цвет. А, так. Далее. Тут ничего не выбираем. Тут тоже ну все молчим. Вот тут тоже ничего не берем. Все. А, ну, еще вот смотрите. Можно, конечно, то же самое сделать, только с только с колготками. Их тут тоже вот столько, ну, получать 6 цветов, фиолетового у вас не будет, но я вам предлагаю лучше просто ноги. Получается у нас вот такой персонаж. Ну, ну вот. В принципе, то же самое. Вот персонаж у Ну, в принципе, все. Если вам будет интересно, как зарегистрироваться сюда, я могу снять отдельный ролик. Ну или вам будет интересно какие-то другие там моменты по этой игре, я тоже пишите в комменты, я тоже могу снять ролик еще один. Ну а на этом все. До свидания.